В юности матушка мне говорила, Что для любви свое сердце Лишь о богатстве костры былой любви Навеки в них погасли лишь один среди них сам ангел в плоти. Но где его найти? Но где его найти? А у меня душа, она почти из воска Податлива, тонка, наивна, как березка Душа моя щедра, но что вам от щедрот, Никто ведь не поймет, никто ведь не поймет. С юностью встретить мечтаю поныне, Друга представьте я в каждом мужчине, Я беззащитна пред вами, что же вы топчете душу мою? А у меня душа, она почти из воска, податлива, тонка, наивна, как березка, душа моя щедра, но что? Не Ах, нынче женихи твердят лишь о богатстве, костры было любые навеки в них погасли, но лишь один средний. Батюшка мои сегодня тоже на концерте. Давайте поаплодируем сестренку мою, моя семья. Спасибо, что вы пришли меня поддержать.